не остались без внимания музыканты и гитара, и даже духовые инструменты. Кроме того, Виник всерьез увлекся поэзией, сочиняя стихи, многие из которых впоследствии станут популярными песнями. Параллельно певец устраивается на работу в Черкасский народный хор. На тот момент это была большая честь для любого исполнителя. Спустя некоторое время Виник становится главным солистом коллектива. Однако звездный час ждал исполнителя впереди. В то время весьма популярными становились разнообразные программы культурного обмена. По одной из таких программ Винник отправляется стажироваться в Германию. Эта поездка подарила Олегу новый мир под названием «Мюзиклы». Впервые посетив представление в этом жанре, музыкант понимает, что это его судьба. Карьера Винника сворачивает в оперное русло. Музыканта пригласили на сцену Люнибургского театра. Олегу достались партии в легендарной «Тоске», а также в оперете «Паганини». Однако мечта о мюзиклах не отпускала молодого человека. В итоге невероятная целеустремленность и постоянное занятие вокалом принесли плоды. Олега заметил Джон Лиман, преподаватель вокала из Америки. Вскоре Виника приглашают выступить в мюзикле «Кис Микейт, а затем в «Титанике» и соборе Парижской Богоматери. Серьезный вокальный диапазон Олега, певец может петь и баритоном, и тенором, помог начинающей звезде с достоинством справляться с любыми партиями. Публика в то время узнает Виника под псевдонимом Олэкк. По собственным воспоминаниям Олега, те годы стали для него очень приятным временем. Музыкант обзавелся новыми друзьями и имел возможность направить все усилия на развитие музыкального таланта. В свободное же время Виник любил пригласить немецких приятелей в гости и угостить изумленных товарищей вкусностями украинской кухни. Главной гордостью Виника стало участие в мюзикле «Отверженные по бессмертному произведению Виктора Гюго». Олегу досталась главная партия Жана Вальжена, персонажа, который по сюжету появляется перед зрителями в 46 лет. В конце же спектакля он предстает 86-летним. Эта музыкальная постановка подарила Олегу и признание зрителей, и лестные отзывы критиков. Кроме того, музыкальное здание Дакейпа наградило Виника почетным званием Нового голоса 2003. Радость успеха омрачалась только тоской по родине и семье. Олег Винник неоднократно получал заманчивые предложения именитых театров и режиссеров. Однако, эмоции взяли верх над честолюбием. И в 2011 году Винник возвратился в родную Украину. Певца моментально атаковали продюсера, на перебой предлагая сотрудничество. Но Винник сделал выбор в пользу сольной карьеры. Спустя пару месяцев певец презентует публике первый альбом под названием «Ангел». Пластинка мгновенно становится популярной, а имя Винника – узнаваемым. Композиции из этого альбома занимают первые места в музыкальных чартах, а одноименный клип постоянно транслируется по ТВ. Через год певец снова радует поклонников новыми песнями, выходит альбом «Счастье», композиции которого сразу попадают в ротацию радиостанций, в том числе и на радио «Шансон». Особенной любовью публики пользовалась «Возьми меня в свой плен», исполненная дуэтом с Павлом Соколовым и получившаяся невероятно эмоциональной. Популярность Виника возрастает, каждый концерт музыканта проходит с заполненными залами. Олег постоянно ездит на гастроли как по родной Украине, так и по другим европейским странам, повсеместно завоевывая сердце слушателей. Следующая пластинка Роксолана запомнилась меломаном композициями «Молитва и моя любовь». В 2015-м певец выпускает очередной альбом под названием «Я не устану». Песни «Хочу на берег океана» и «Нино» моментально становятся хитами. Стоит отметить, что Олег записывает песни как на русском, так и на украинском языках. 2016-й подарил поклонникам Виника песни «На красивой поверхности» и «Любимая». Олег Виник на протяжении всего творческого пути держит в секрете информацию о семейном статусе и наличии детей. Ранее певец заявлял, что не собирается давать комментариев по поводу сердечных дел. «Вы видели мою супругу? Не видели. Потому что все личное – табу. Естественно, в 43 года мужчина не может быть один». Но я не делаю никакого преступления, не рассказывая о личной жизни. Лично мне не интересно, с кем и как живут мои коллеги. Мне интересно, как они работают на сцене, говорил Виник. Однако украинским репортерам удалось разузнать подробности личной жизни звезды. В родном селе артисты его соотечественники рассказали, что женой Олега уже долгие годы является бэк-вокалисткой из его группы Таисия Сватка, известная по сценическому псевдониму Таюна. Отношения между артистами зародились еще в пору студенчества. Их свадьба состоялась в начале 90-х годов. Олег Виник всегда уделял внимание своей физической форме. При росте 175 сантиметров его вес составляет 74 килограмма. Будучи в Германии, певец даже увлекся бодибилдингом и достиг в нем существенных результатов. Но из-за роли Жана Вальжина, персонажа которому в определенный момент повествования исполняется 86 лет, артисту пришлось оставить любимое занятие – Изображать на сцене старика, будучи накачанным спортсменом, было невозможно. В год артист дает до 150 концертов. Его дискография насчитывает 4 альбома. В 2017 году исполнитель выступил в Киеве, представив программу «Моя душа». Судя по всему, именно такое название получит следующий альбом Олега, песни из которого уже полюбились поклонникам. По слухам, к выходу также готовится сборник наиболее популярных композиций Виника. Кроме того, певец активно ведет аккаунты в Инстаграме, радуя фанатов новыми фото и творческими планами. Также Олег был приглашен в судейское кресло восьмого сезона популярного музыкального шоу X фактор наряду с коллегами Андреем Данилко, Дмитрием Шуровым и Настей Каменских. Популярность Олега Винника в родной Украине продолжает расти. В начале июля 2018 года состоялось его выступление на четвертом ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend Викенд-2018», которое стало рекордсменом по количеству публики. Под открытым небом на территории ВДНХ послушать артиста собрались более 150 тысяч зрителей. На этот раз Олег исполнил треки «Нино», «Плен», «Волчица» и авторские рок-баллады «Как ты там, кто я?». Поклонникам раздавали картонные кепки-козырьки с надписью «Волчица». В конце июля певец стал фёдлайнером шоу «С днем рождения Украина», который состоялся в Ботаническом саду имени Гришко. Выступление артиста предварило его эффектное появление из огромного бутафорского торта, после чего Олег исполнил шесть песен, среди которых оказались авторская композиция «Перлина Украина», «Гимн столицы как тебя не любить», «Киев мой», «Ночь, которая месячная» и хит Владимира Ивасюка «Я пойду в далекие горы».